Безусловно, у меня есть образ прекрасной России будущего. Я часто спорю со своими друзьями, известными русофомами, как они себя называют сами, которые не верят в это все, говорят, что это чепуха. Я спорю, как почему? потому что я могу представить в будущем прекрасную Россию, потому что я неплохо, скажем так, мягко знаю историю. Я знаю, что Россия – это отнюдь не только российская власть. В России всегда было два, две как бы, тенденции – власть авторитарная, имперская, такая хамоватая, бюрократическая, коррумпированная. И было освободительное демократическое движение. И это освободительное демократическое движение пользовалось поддержкой общества. Если мы вспомним опять историю, то единственные первые свободные выборы в России были выборы в собрания конца конце года. И победили там не большевики не монархисты, а победили сср. Скажем так, по нынешним временам партия, хотя они не были стал-демократами, но примерно как, вот, например, Норвежская рабочая партия да, или финская стал-демократическая партия. То есть, то есть демократи... партия, которая хотела построить в России такую же систему, примерно, как сейчас в Скандинавии. И за нее люди голосовали. И я уверен, что на следующем на следующем круге истории, на следующем кольце цикла да, исторического мы вернемся к этому и прекрасная Россия будущего будет демократической, социальной я подчеркиваю социальной, да, республикой в которой не, не будет ни нарушений, ну таких ж, государственных нарушений прав человека личность будет защищена социальные права людей будут защищены и будет общество примерно такое, как в лучших Европейских североевропейских странах, о которых мы все, в общем-то, знаем, и часто говорим с предыханием. Вот, например, Финляндия или Норвегия. Я считаю, это идеал для России. Да, при наличии... Я я очень хотел бы вернуться в Россию. Я живу, в общем-то, тем, что там происходит. Я как бы пишу статьи, книги, в том числе на немецком, у меня уже выходит книга, в том числе, вышла недавно, но я живу все равно Россией, на каком бы языке ни выходили мои книги и статьи, живу я в России, пишу я в России, я бы вернулся. Я не уверен, предположим, что мои дети, которые растут в Германии, вернутся, но они себя воспринимают гражданами мира, Они вообще не... у них нет такого понятия, где жить, в России, в Германии или в Америке. Они... У меня дочка там сейчас серьезно занимается музыкой, и она. Хочет стать концентрирующей пианисткой и разъезжать по всему миру. И это для нормальной Европы, для нормального мира западного вполне нормальная ситуация. А как вы считаете, для граждан России это может стать нормальной ситуацией, когда люди начнут считать себя гражданами мира? Ведь в нашей же, в нашей действительности да. неважно, где ты живешь. Правильно? Конечно, абсолютно. Так и за этим будущее, и это не это будущее неизбежно. что как бы там не пыжился Путин, но значит, лечь бревном на дороге прогресса ему не удастся. И, и глобализация неизбежна там, пандемия закончится рано или поздно, и, конечно же, все идет к полному смешению всех рас и народов полному как бы созданию глобального такого мира. Вот. И, собственно, за этим будущее, безусловно, и за этим будущее России. Не удастся никакому Путину остановить прогресс. Это все дело там, 10 лет, может быть, нескольких десятков лет. Это для нашей жизни это огромный срок, а для истории это, в общем-то, мелкая, мелкая какая-то такая, такая проблема, да, которую ей создал один диктатор, один узурпатор власти в своей стране и международный преступник. — Говорить о ценностях, ценности российские да, и ценности западные, они близки, нас, что нас объединяет с западными? Ценностная составляющая объединяет нас? — Нет российских ценностей, нету западных ценностей, ценности одни. Вот, например, права и свободы человека — это ценность, благосостояние человека — это ценность, мир — это ценность. И попытки навязать и придумать какие-то российские кандовые из, из, избяные какие-то там лапоточные ценности, они просто смешны и жалкие. И, конечно же, это тоже время сметет этот мусор в помойную яму рано или поздно. Чем нам нужно подойти Как окну возможности? Вот окно возможности открылось, и нам надо бежать. А, Что мы должны... Как? Какая готовность у нас быть. Гот Готовность да. номер один. Да, готовность окно номер один, открылось, да. и мы сразу мы туда полезли. Да. Да. Их дверь, они в окно. Это. Да, да. Да. Да. нет, дело в том, что как бы миграция на неоднородна, и да. если дай бог, да, ситуация изменится в России, то различные политические мигранты будут акторами уже российской политической жизни и принесут туда свои идеи, свои взгляды, идеалы и так далее. Я уверен, просто... сыграют серьезную роль в этом. Нам Место нужно? Ну позиции? Нет, готовиться в смысле э, тренироваться там, в беге, конечно, нет. не нужно. Нет. Но готовиться в каком смысле нужно? люди даже не нужно, это не объективный процесс, который так идет и не может не идти. Если нам не безразлична судьба нашей Родины судьба и будущее, то мы пытаемся, во-первых, повлиять на эту судьбу, облегчить эту судьбу и заранее как-то сконструировать некий, некий спасательный круг, условно, который она может потом взять в свои руки и не утонуть, и не обрушиться, как это уже было не раз в ее истории. Да. То есть, это, и мы, здесь, мы, мы этим, да, здесь мы это обсуждаем далее. Это будущие экономические, политические и прочие, прочие э, проекты, институты и так, далее, и так далее. То, что сейчас можно разработать пока еще в теории, пока на бумаге, но дальше это, эти теоретические пока разработки нам могут понадобиться, если как новость может откроется, в практическом смысле этого слова. Работать, да? Да, да, безусловно, а чем иммиграция да. Есть два момента. Во-первых, то, что делаем мы, это работа с общественным мнением европейских стран, даже давление на них, просвещение с целью, чтобы они выработали объективную, адекватную политику в отношении к путинскому режиму, не попустительствовали ему в нарушении прав человека, в экспансии против соседей, во всей этой преступной политике, а вели политику, направленный на то, чтобы заставить его соблюдать элементарные нормы международного права, в том числе и области прав человека. И мы работаем с политиками, работаем с политическими элитами, со СМИ, проводим массовые акции. И вторая часть – это работа с русскоязычным комьюнити, разнообразным в Европе, который является частью реального вот как бы политической, русской, они тоже люди русской политической культуры, которые, многие из которых возвращаются в страну после работы, после учебы и могут там уже участвовать, воздействовать на ситуацию, на общественный климат, на общественное сознание россиян в направлении свободы, в направлении Защиты европейских демократических ценностей. Вот это два направления нашей работы, которые, собственно, мы и делаем. За что мы и получили вот эту медальку <coughs> нежелательной организации от Генеральной прокуратуры. Не может ли это быть признанным вмешательством в Скажем так, повесить на нас какой-то ярлык, да, что мы вмешиваемся, а не, конечно, российская пропаганда. Повесить на нас ярлык, что мы вмешиваемся, российская пропаганда, Легко сделает, и безусловно, это и несложно. И даже какая часть людей, которые в этой пропаганде подвержены, она, возможно, и поверит. Но в действительности тут нет никакого вмешательства в дела страны. Тут есть попытка защитить общество от собственной преступной власти. И так поступали всегда. И те же диссиденты, и тех, которые сейчас канонизированы, там Сахаров, Толженицын и прочее, они все обращались, апеллировали к западному общественному мнению, к руководителям западных стран. Это абсолютно нормальная практика. Если у нас собственная страна захвачена преступниками, можно апеллировать к демократическим странам.